Друзья, поговорим сегодня на такую тему, почему детский сад не заполнен и что делать в этом случае. Вы работаете уже, возможно, не первый год, а свободные места в саду есть, постоянно трудитесь, при этом денег хватает только на аренду и на зарплату. Знакомая ситуация, как из нее выбраться? В первую очередь нужно пересмотреть вообще свой бизнес-план, потому что возможно, что у вас слишком высокие затраты на основные расходные часть персонала, аренды и другие фактические расходы, а на рекламу вы не инвестируете. Как правило, из всех филиалов, которые диагностировал я, а я открыл более 130 филиалов за семь лет, была такая проблема, когда не инвестируют люди в рекламу. Соответственно, они рассматривают рекламу как затраты. А как они будут вкладывать в рекламу, если у них нет свободных денег, у них и так деньги уже закончились. То есть они не рассматривают продвижение детского сада вообще. Находятся в позиции э, такого, так сказать, Жертвы, когда у них не хватает детей, не хватает денег, и они не готовы подать в рекламу. То есть вам нужно в первую очередь перестроить свое сознание и рассматривать инвестиции в маркетинг как инвестиции, а не как затраты. Оцените, насколько детский сад нравится текущим клиентам и вновь приходящим, потому что очень часто владельцы детского сада не замечают кучу недостатков и проблем, которые могут быть в детском саду. Для этого прозвоните отделом качества всю клиентскую базу, возьмите положительную обратную связь, а также что нужно улучшить. И я уверен, вы узнаете столько важных для вас моментов, которые стоит улучшить. А также зайдите в свой детский сад глазами потребителя, сравните, как сделано у конкурентов, и что вы предлагаете. Используйте анализ вашего детского сада себе во благо, чтобы вы могли улучшить вашу услугу, ваш детский сад и повысить конверсию на просмотрах. И целенаправленно двигайтесь по пути увеличения количества звонков, просмотров детского сада и улучшения концепции в самом детском саду. То есть постоянно улучшайте просмотры, детский сад и занимайтесь рекламой. То есть реклама – это профессиональная важная сторона в бизнесе. Потому что я наблюдаю постоянно региональные и московские филиалы, филиалы, разные районы. Там люди непрофессионально занимаются рекламой. То есть у них заявки выходят дорого, сайт не конвертит и много-много других проблем. Нужно комплексно подойти к вопросу рекламы. Я буду об этом рассказывать в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад. Обратной связи.